Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу протестировать с вами вот такую покупку из Фикс Прайс. Это жидкие патчи от фирмы Так, тройное действие, увлажняющие, подтягивающие, выравнивающее. До всех типов кожи. Так, что тут пишут. Способ применения. Нанести ровным слоем на предварительно очищенную кожу под глазами. Оставить до полного впитывания. При необходимости остаток аккуратно удалить салфеткой. При использовании возможно ощущение легкого пощипывания. Подходит для ежедневного применения. Так, ну давайте посмотрим. Стоит он 55 рублей. Вот он идет в таком вот тюбике. Так защиты нет очень плохо очень очень плохо что ее нет а пахнет пахнет приятно ну давайте попробуем когда я буду монтировать видео я вам напишу если что-то не так либо она может что-то реально улучшиться, либо что-то еще вот она идет вот так розовая жидкая как желе я так понимаю но можно у них спать не смывая только вот остатки У меня всегда была проблема мешками под, синяками под глазами, я не знаю чем их лечить, убирать, сколько себя помню, они у меня были всегда, всегда были эти мешки, вот эти вот все, тут на камере не очень видно, а так постоянно. Тут кстати 40 миллилитров я прочитала, так. Стимулируют восстановление, делают кожу более мягкой и бархатистой. Так, ну давайте я похожу минут 10 и скажу вам какие-то свои впечатления: ну что, хожу я уже 10 минут, он не впитался. Ну, буду ходить еще. Как вот тут пишут, будет эффект легкого пощипывания, но у меня есть такой эффект. Но больше вот и холод холодит, и, и щипает Есть такое, что не очень приятно. Я не знаю, смотрите сами. Буду пробовать. Потом, пока видео смонтирую, вам напишу. Что да как. В общем, не знаю. 50 на 50 пока. Пока ничего не могу сказать. В общем, на этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рада видеть вас снова. Всем пока. К сожалению, не получилось оценить в полной мере этот товар жидкие патчи. Потому что первый раз как-то вроде все нормально было. А на следующий день, когда стала наносить, в первых жгло просто вообще. Вот эти места просто вообще они у меня горели. И потом, когда я это все смыла, у меня была такая краснота, вообще жесткие покраснения. Прям как ужас, короче. В общем, я быстро смыла и больше я ей не пользовалась. Вот, так что мне она не подошла. Смотрите сами. Либо я не знаю, либо там что-то такое в составе находится. В общем, я не рекомендую лично, вот, мое мнение. В общем, как-то так. На этом все. Всем пока.